Итак, приветствую вас, Овны! Сегодня мы посмотрим, что же ждет вас в феврале. Месяц февраль обещает быть поинтереснее, чем январь, поскольку, наконец-то, мы уже выйдем из ретроградного движения Венеры и... Меркурия, Меркурий выйдет 4 числа уже в прямое движение и освободит нас от различных тормозов. То есть легче будет действовать, легче будет выполняться думанное. То есть наконец-то жизнь начинает обретать более веселые краски. И мы начинаем смотреть не назад больше, а вперед с чего начнется для вас этот месяц значит с 1 февраля ожидайте новолуние. то есть у нас будет новолуние, оно будет у вас в знаке зодиака водолей водолей для вас это символический 11 дом, он связан с друзьями дружеским окружением и учитывая что здесь еще и Сатурн находится то это просто идеальное время для того чтобы встретиться со своими друзьями, провести с ними время может быть куда-то съездить с ними, отдохнуть, но в любом случае пообщаться не помешает. Далее, с 4 февраля Меркурий перейдет уже в прямое движение и до 4 до 14 февраля будет двигаться по козерогу козерог для вас связан с карьерой значит тема карьеры для вас еще очень актуальна и только лишь к 14 может быть немножечко вас уже начнет попускать и будет желание провести ну, перевести наверное свой фокус внимания с карьеры и на на друзей, на дружеское окружение, для того, чтобы расслабиться, куда-то съездить, где-то с кем-то посидеть и просто, может быть, выпить бокал вина. 16 февраля полнолуние. Полнолуние будет в, в льве Лев для вас это пятый. Раз, два, три, четыре, пятый дом. Пятый дом это любовь. Так, смотрим, здесь будет напряжение очень сильное, значит, будьте внимательны к своим детям, чтобы, не дай бог, они не приболели, ну и в плане любовных отношений какой-то может быть слишком эмоционально напряженный период, плюс-минус пару дней. Так, с 12 февраля по 20, здесь еще будет один интересный аспект. Юпитер будет идти в аспект к Урану. Так, Юпитер в вашем символическом 12 доме, 12 дом, он связан с нашим подсознанием, с нашими скрытыми психологическими процессами. И учитывая, что он будет идти в, в аспекте к урану уран для вас это второй дом денег, финансов то это конечно же наверное знаете как какие-то возможности для реализации заработать какими-то другими скрытыми методами ну, например это когда индивидуальные консультации это может быть просто даже ваш личный поход к психологу или к эзотерику также это может быть поступление каких-то неожиданных доходов ну, что-то в общем-то связанное с такой скрытой частью далее может быть кто-то захочет обучаться вот, каким-то психологическим или эзотерическим наукам тоже благоприятное время с 12 по 20 и еще с 20 февраля по 25 Венера с Марсом образуют благоприятный аспект к этому же Нептуну, который будет за 12-м. То есть, знаете, есть шанс вот получить какую-то сумму денег очень хорошую, какое-то признание на своем рабочем месте. И вообще, это один из самых, благопри... ну, не из самых но один из благоприятных периодов, когда, например хорошо получать какое-то повышение там, регистрировать свои отношения, любые то есть это могут быть брачные, могут быть любые партнерские отношения далее с 26 февраля по то есть у вас появится возможность как-то себя проявить, показать очень красиво так в выгодном свете с 26 по 28 февраля Сатурн будет образовывать благоприятный аспект к Меркурию, что поможет сделать ваше мышление таким очень четким, организованным и это будет все дело по вашему 11 дому, то есть возможно у вас какие-то дела с друзьями будут формироваться или с коллективами Далее причем, знаете, какие-то необычные, поскольку здесь идет движение этих планет по Водолею, а Водолей всегда связан ну, с чем-то необычным, что-то такое неординарное. И выстраивается в одну цепочку Плутон, Марс. И Венера, и знаете, как вариант, или может что-то повториться из ситуации где-то вот в первой половине декабря, что у вас было, или же здесь откроются для вас какие-то очень интересные возможности, которые, ну, то есть достижение успеха благодаря вот вашей огромной вере в себя, вашей харизме, ну и может быть даже просто удачи и везению здесь тоже это может проиграться. Так что еще можно сказать? Ну наверное по астрологии на сегодня все и сейчас мы посмотрим ситуацию для тех кого, кто интересуется эзотерической частью прогноза. Итак, друзья, для окружающих вы видитесь вот по этой карте, это очень интересное сочетание, которое говорит о том, что вы, ну, куда-то идете вперед, смотрите новые перспективы, может быть, собираетесь куда-то двинуться в путь физически, поехать, а может быть, что-то хотите в своей жизни изменить. Причем здесь есть указание на то, что вы собираетесь это делать не сами, а сделать с кем-то, с кем-то из своих близких, родных. Хорошо, если говорить о вашем внутреннем эмоциональном наполнении на это указывает девяточка кубков на да, девяточка это карта праздника удовольствия в общем-то вас все устраивает еще и плюс здесь император это может указывать на то что у кого-то из вас есть или тайный поклонник или человек с которым вы имеете давно какие-то отношения человек который вам симпатизирует человек имеет очень какие-то знаете, принципы, от которых он не хотел бы отклоняться И вот здесь какие-то приятные события, связанные с этим человеком Император, обратите на него внимание Что касается ситуации вашего финансового положения Вы знаете, ну вы сейчас четвертый знак, который я смотрю И пока у всех, ну что касается финансов, очень неплохо складывается Значит, денежки у вас будут и даже будет больше, чем вы рассчитываете. По крайней мере, вы сможете себе, вот видите, по этой карте позволить даже что-то большее, чем обычно позволяете. И это может быть связано с какой-то неожиданной поездкой или может быть покупкой, знаете, такой спонтанной. По работе обязательно используйте какой-то счастливый случай, шанс, который вам предоставится. Он будет предоставлен по судьбе. Колесо фортуны раскачнется и остановится. Поэтому смотрите, ловите. Здесь есть по указания на 2-2, что это две недели может быть. Ну, 2 дня вряд ли, но две недели, наверное, чего-то. Или через 2 недели может что-то произойти. По здоровью это могут быть какие-то перемены, которые тоже имеют временный характер. Вот что-то может измениться, чуть-чуть стать хуже, например, и остановиться. Но это не... Показатель, чтобы вы на какую-то проблему не обращали внимания. Что, видите, на самом деле, вот здесь фортуна, она идет с закрытыми глазами. И здесь вообще в другой колоде тоже нарисована женщина с двумя глазами. То есть как будто бы что-то не видите, что-то не замечаете. Может быть что-то скрытое, какая-то скрытая болячка, которая еще не вылезла наружу. Поэтому если что-то беспокоит, обязательно обращайтесь к докторам. ну Пытайтесь докопаться до истины если говорить о ваших главных планах целях и карьерах то здесь у вас почему-то переживания и вообще какой-то тупик вы ощущаете почему общая астрологическая картина выглядит очень хорошо и я думаю, что все, что у вас есть это все лишь в вашей голове ничего не бойтесь смело продвигайте свои идеи ситуация, которая отвечает на взаимодействие с коллективами и дружеским окружением это коса коса это косить, собирать урожай Зарабатывать денежки – это хорошо, очень, очень хорошие возможности. И именно ну, здесь это выглядит, как будто бы процесс еще идет или даже планируется, вот что-то только начинается. Дом, семья, развилка – Здесь у вас какая-то ситуация выбора, возможно, видите разные дороги на все четыре стороны Может быть кто-то решит куда-то съездить, попутешествовать, может быть кому-то из своих родственников Потому что я уточнила, здесь карта десятка пентаклей Десять пентаклей это ну, знаете, карта общего рода, это не обязательно родственники по крови, ну, какая-то родня То есть может с кем-то воссоединиться, с кем-то встретиться или к вам кто-то приедет в гости Тема любви. Четверка пентаклей. Вы знаете, с одной стороны, вроде как будто бы... Ну, у кого все хорошо и без изменений, так все и останется. Но я уточнила все-таки смерть. Это указание на то, что ваши отношения, у кого есть отношения, требуют, требуют уже перемен. То есть требуют дальнейшего какого-то шага, то есть следующего шага. Если же вы одиноки, у вас никого нет, у вас все хорошо, то тоже наступает время все менять. Ну, достаточно, уже все, уже насладились своим одиночеством, пора двигаться дальше. Ну, в частности, для девочек здесь проигрывается некий такой пентакливый король, которого есть денежки, он хорошо себя чувствует, но по четверочке кубков он то ли ленивый, то ли он не хочет вам как-то ну, не хочет напрягаться, ждет больше от вас какого-то внимания. Но ну, это не совсем правильно. Правильно, наверное, все-таки, когда мужчина проявляет какое-то особенное внимание. Э -э ну, главное внимание к женщине. Но вот здесь изображен некий такой ленивец. Что касается, в принципе, вашего партнерства, то здесь, знаете, очень много будет споров, возможно, возникновение конфликтных ситуаций ну, с теми людьми, которыми, с которыми у вас уже есть какие-то взаимоотношения на момент здесь и сейчас. Выяснение отношений, то есть этого не избежать. Необходимость прояснения какой-то очень важной для вас ситуации. То, что касается дальних дорог, поездок, путешествий, получения высшего образования, здесь сила, ну, скажем так, если вы приложите для этого какие-то усилия, то да, все получится, если не приложите, то не получится. Если у кого-то есть работа, связанная с дальними дорогами, ну, кто-то работает в туризме, кто-то ну, обучает других студентов, может быть, у кого кто-то просто работает с кем-то из ну, с иностранными компаньонами, то вот у вас идет все привычным путем. То есть вы вкладываете, вы получаете свои заработанные денежки, это может быть не очень большие, но такие, на которые вы рассчитываете. Сколько вложились, столько и получили. Если у кого-то есть взаимоотношения, то они достаточно вяло текущие вот на расстоянии. И опять же, вот кто, сколько вы проявите внимания, столько вы в ответ его получите. Но, знаете, вот вялость некоторая наблюдается. Если говорить о главном свете, то он э, сформирован картой письмо. Я в конце прочитаю, что означает вообще одно, одно. это письмо. Но оно, как правило, связано с информацией. Ждите, ждите получения какой-то информации и еще здесь указание на то, что может быть с кем-то вам нужно необходимо выдержать конкуренцию и в результате этой конкуренции у вас получится прийти, ну, выйти победителем. То есть что-то новое может здесь туз жезлов и двоечка. Жезлов, ну, есть шанс что-то начать новое, и этот шанс вам дать, может дать возможность стать, ну, только лишь стать перед выбором, стать на пороге выбора, тоже между чем-то и чем-то, какие-то новые шансы, но для этого нужно что-то сделать, нужно что-то написать, может быть, например, если вы ищете работу, то написать куда-то письмо, резюме отправить, ну, очень на это похоже. Ну вот если смотреть отдельный совет по этой карте то это начало белой полосы когда начнется череда приятных сюрпризов завершенный благополучный дел и трудом начнется пора материальной стабильности и очень хороших доходов но здесь по уточнению обязательно должна присутствовать ну какое-то ваше действие что-то нужно написать что-то нужно сделать за что-то нужно побороться то есть предпринять какие-то действия и эти ваши действия они обязательно принесут вам положительные результат ну что ж на сегодня мы с вами закончили надеюсь на ваши лайки комментарии подписывайтесь кто еще не подписан на мой канал и до встречи в следующих прогнозах